Трудовой договор имеет большое количество тонких мест, которым может воспользоваться нерадивый сотрудник, а ответственность работодателя по трудовому кодексу довольно серьезная, да и суды часто встают на сторону сотрудников, если со стороны работодателя есть хоть какая-то оплошность. Поэтому в рамках сегодняшнего интервью мы постараемся рассказать о ключевых моментах трудового договора и на что надо обратить особое внимание.

Поможет разобраться в нюансах этой темы один из наших постоянных экспертов Гладкова Ольга, ведущий эксперт налогового юридического консалтинга компании «Мое дело». Оля, передаю слово тебе. Добрый день, уважаемые предприниматели и собственники бизнеса. Лена, ты абсолютно права, трудовой договор действительно один из самых важных документов, ведь он регулирует условия взаимодействия работника и работодателя. По этой части очень много особенностей.

Да и закон стоит в большей степени на стороне работников. Потому очень важно трудовой договор составить правильно. В рамках сегодняшнего видео я с большим удовольствием раскрою существенные условия трудового договора и как себя подстраховать от возможных рисков. Да, Оль, риски тут один из ключевых моментов.

Сразу хотелось бы даже отметить, что в компании «Мое дело» на бухгалтерском обслуживании, на тарифе с юристом, этим занимаются именно профессиональные юристы, которые чтут все ваши потребности, скажут, какие моменты прописаны скользко, и при необходимости проведут экспертизу, к примеру, уже имеющихся у вас трудовых договоров, и скажут, как в них возможно еще что-то поправить, и в какой форме, например, доп. соглашения, если это еще возможно, если нет, подскажут, какие проблемы могут возникнуть по такому договору, чтобы вы, как работодатель, были к ним готовы, скажем так, и подстрахованы, поскольку

Оповещен, конечно, это всегда уже а, защищен. Также перед тем, как мы начнем интервью, хотелось бы отметить, что надо понимать, что сотрудник — это такой же контрагент, как наш поставщик или наш покупатель. Поэтому важно проверять его перед приемом на работу. Не только в рамках общения с кадрами, по ключевым, каким-то определенным личностным качествам, навыкам и посредством профтестирования. А, Но ну и в целом, как а, сотрудника, как физическое лицо, у компании «Мое дело» есть и такой продукт, как проверка контрагентов, которая входит в том числе и проверка физических лиц

которые позволят работодателю провести такое контрольное мероприятие, особенно если нет ресурсов службы безопасности внутри компании, для такой проверки принимаемого работника. Ну, как правило...

У малого бизнеса редко есть такой ресурс да, для содержания отдельного корпоративного юриста либо сотрудника службы безопасности. Поэтому всегда можно пользоваться сервисами. Наш сервис покажет, не является ли э, данный принимаемый сотрудник дисквалифицированным лицом. Возможно, он э, не имеет права даже работать на принимаемой должности. Он может находиться в розыске, предъявленный им паспорт может быть украден. По нему могут быть суды по серьезным статьям, к примеру, таким, как «Кража имущества».

А вы, к примеру, берете его на должность кассира или завсклада, а такое важно знать сразу. Понятно, что решение принимать только вам, да, и разные ситуации могут быть у человека, но вы имеете право быть полностью проинформированным на этот счет еще на моменте приема. Результат проверки не всегда говорит о том, что, как я уже сказала выше, что его нельзя брать, но поможет понять, к чему готовиться как минимум.

А, так как не обязательно можно найти что-то совсем страшное, как суды или розыск. Но можно, к примеру, узнать о наличии исполнительных листов, банкротства физического лица, долгов, и быть готовым к тому, что вашему бухгалтеру, к примеру, придется работать с исполнительными листами. А это не так просто, как кажется, и не у каждого бухгалтера есть такой опыт. Но если сотрудник профессионал,

а и он вам очень нужен, это, к примеру, скажем так, может здесь перевесить чашу весов. да, И вы можете взять его даже а, с такой ситуации, что за ним есть какие-то определенные исполнительные листы, но он не судим, не в розыске, да, и никаких краш не совершал. А, Оль, ну давай тогда приступим к нашим вопросам. Первый вопрос. Насколько важны даты, указанные в договоре? Все даты указывать в договоре надо внимательно.

Иначе ситуация может быть ну, до абсурда просто смешной. У нас был реальный пример, где дата приема и дата начала работы была с разницей в год, а работник требовался срочно, и при желании он бы мог этим воспользоваться. Хорошо, наш юрист при экспертизе увидел это сразу и исправил вовремя.

Да, пример действительно интересный. А вот если серьезно, получается, дата начала работы и дата заключения трудового договора могут же отличаться? Да, эти даты могут различаться, если это было предусмотрено по договоренности с принимаемым работником. Поэтому обращаю внимание зрителей на эти моменты подробнее. Дата начала работы сотрудника – это дата, с которой он должен приступить к исполнению своих трудовых обязанностей.

Это чаще всего встречается в практике приема иностранцев. К примеру, при приеме временно пребывающего иностранца на территории России, ему надо получить разрешение на работу, и для этого требуется заключенный трудовой договор. А в этом случае дата подписания договора не может совпасть с датой начала работы, так как иностранец при всем желании по закону не может начать работать ранее дня получения такого разрешения.

Также, когда вы по каким-то причинам не прописали в трудовом договоре день начала, день начала работы конкретной даты, то принимаемый сотрудник должен приступить к исполнению трудовых обязанностей на следующий рабочий день после даты заключения договора. Так как с даты заключения договор вступает в силу. Хорошо, Оль. А если у нас такая ситуация, дату мы определили, но принимаемый сотрудник не приступил к работе в назначенную дату, что тогда?

Тогда можно спокойно аннулировать данный трудовой договор, если, конечно, действительно правда и у работника нет доказательств обратного, что он действительно приступил к работе или приложил все усилия для этого, а его просто не игнорировал там новый работодатель. Поэтому это тоже очень важно иметь в виду. Оля, насколько обязательно в трудовом договоре указывать место его заключения?

В трудовом договоре сведения о месте его заключения надо указать обязательно, иных вариантов тут нет. Однако, хочу отметить, что место заключения договора может не совпадать с местом, где фактически будет расположено рабочее место сотрудника.

Также раскрою еще один актуальный момент на этот счет. Так как пандемия привела к тому, что много работников сейчас на дистанционке, то в трудовом договоре с ними нужно указывать место заключения как местонахождение работодателя. Связано это с тем, что особые требования к тому, как определить место заключения, когда стороны работают через ИДО или, например, с пересылкой документов через почту, не установлены.

И с учетом положения Трудового кодекса этот вариант будет самым приемлемым. Хорошо, тогда у меня вытекающий вопрос. Как правильно указать в Трудовом договоре условия о месте работы? В первую очередь хочу сказать, что место работы является обязательным условием Трудового договора. Поэтому не забываем его прописывать в обязательном порядке. Как же это сделать правильно?

Трудовой кодекс, к сожалению, не конкретизирует понятие места работы, поэтому ответ на этот вопрос строится на позиции Мент-труда, судебной практики, а также позиции Верховного суда. Если сотрудник оформляется в головную компанию, я рекомендую прописать в условия месте работы ее наименование, организационно-правовую форму и местонахождение, ну, другими словами, юридический адрес компании. Если же работник принят

филиал компании, расположенный в другой местности, в отличие от головного офиса компании, то укажите наименование и местонахождение этой обособки и организационно-правовую форму вашей организации.

Хорошо. Тут хотелось бы дополнительно отметить, что трудовой договор все-таки серьезный документ, поэтому не игнорируйте серьезность данного вопроса. И если есть возможность, обязательно обращайтесь за помощью к профессионалу. У нашей компании такая юридическая помощь, возможно, в разных форматах, в зависимости от вашей конкретной потребности и финансовых возможностей. Оль, ну хорошо, продолжим. А как правильно указать наименование должности, ну профессии, специальности работника? Хороший вопрос.

Начну с того, что наименование должности берем из штатного расписания компании. То есть не надо придумывать что-то новое, если у вас есть единица, предусмотренная в штатке. Если у вас другой случай, когда этой должности еще нет в штатном расписании, то ее надо туда предварительно ввести. Иначе это может в дальнейшем затруднить, ну, в частности, проведение сокращения численности работников, если у вас вдруг возникнет такая потребность.

Для ввода должности в штатку нужно учитывать, что вы должны указать наименование такой должности и квалификационные требования к ней так, как они указаны в ЕТКС, ЕКС или профстандарте. Это связано с тем, что закон предоставляет работнику компенсации, льготы или устанавливает какие-либо ограничения в связи с тем, что он выполняет работу по определенной должности. Поэтому к этому моменту надо подойти очень внимательно.

И, Лен, как ты правильно отметила, по возможности лучше обратиться к профессионалу, который исключит эти риски еще в момент подготовки договора и ввода единиц в штатное расписание. Хорошо. Оль, а так, такой момент еще рассмотрим. Если есть должностная инструкция, то можно должностные обязанности отдельно не конкретизировать в договоре? Можно. Если есть отдельно должностная инструкция, то достаточно сделать в договоре отсылку на этот документ. Но если ее нет

то подробно пропишите в трудовом договоре обязанности, которые работник должен выполнять по занимаемой должности. Это очень важно. Иначе ну, не сможете потребовать от работника выполнения тех обязанностей, которые не предусмотрены его договором. Хорошо, Оль. А уточню еще один такой насущный вопрос наших клиентов. Как, как указать в трудовом договоре режим рабочего времени и времени отдыха? На самом деле это действительно один из самых востребованных.

Да, я с тобой соглашусь. Тут мой главный совет будет прописать его подробно, насколько это возможно. В частности, детально указать как сам режим рабочего времени компании, так и времени отдыха работника. Особенно если по конкретному работнику он будет отличаться от общих правил, действующих в организации. Важно конкретизировать все обязательные элементы режима рабочего времени. А именно.

Продолжительность рабочей недели, время начала и окончания работы, время перерывов в работе, чередование рабочих и нерабочих дней. Допустим, на работу вы принимаете инвалида, И согласно присвоенной ему группе, он имеет право на сокращенное рабочее время, иначе может потерять инвалид. В этом случае его режим будет отличаться от общего режима компании.

Также возможны ситуации, когда на неполную ставку будет принята, ну, к примеру, девушка в декрете. Или у вас изначально потребность в этом работнике именно на неполной ставке. Если же режим рабочего времени и времени отдыха у работника такой же, как в правилах внутреннего трудового распорядка, достаточно в трудовом договоре сделать оговорку об этом.

Хорошо. А если сотрудник, к примеру, заявил, что хочет отказаться от обеденного перерыва и указать это в договоре, такое возможно? Это законно? Такое возможно, но не всегда. Поясню. В соответствии с трудовым кодексом, в течение рабочего дня сотруднику должен быть представлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, которые в рабочее время не включаются.

Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором может быть предусмотрено, что указанный перерыв может не предоставляться работнику, если установленная для него продолжительность ежедневной работы не превышает 4 часов. Поэтому если работнику установлена нормальная продолжительность рабочего времени, 8 часов в день, или режим неполного рабочего времени, но продолжительность рабочего дня более 4 часов, то в договор включать такое условие нельзя.

Хорошо. Оля, а касательно сверхурочной работы, что здесь важно прописать в договоре? Тут важна формулировка относительно инициативы. Ведь для признания работы сверхурочной, инициатива введение такого режима должна исходить от работодателя. То есть такая работа может быть только по инициативе работодателя, за пределами установленной для него продолжительности рабочего времени.

А если работник задерживается на работе по собственной инициативе, то работодатель не обязан оплачивать работнику часы, отработанные сверх нормы, или предоставлять ему дополнительный отгон. Поэтому прописывать в договоре, что такая работа возможна по инициативе работника, нельзя. И если прописываете наличие такого фактора, то укажите, что оплата будет согласно условиям трудового кодекса.

Да, это действительно самое главное, и не просто будет, и действительно оплачивать в соответствии с положением трудового кодекса, да, где-то, возможно, в повышенном размере, если это предусмотрено и тому подобное, поскольку а, такие нарушения, они самые частые на самом деле. Судебная практика по ним очень обширна, и вся она на стороне работников, поэтому здесь лучше не рисковать, не привлекать к себе внимание трудовой инспекции, соответственно, в том числе и по заявлению ваших недовольных сотрудников.

А если фактически у работников, допустим, свободный график, ну, к примеру, как недавно указал наш клиент, сотрудники приходят и уходят, когда хотят. Обед ненормированный, оплата по отработанным часам, вне зависимости от того, сколько часов

на самом деле отработано. То есть переведу на русский. Это ситуация, когда бывает, ну, допустим, это в разработке, допустим, как это проектная работа, да? здесь сотрудник может там, к 11 выйти, к примеру, да? к 9 закончить, и в течение дня там возможно заниматься своими делами, но выдать нормальный результат по итогу дня. Какие рекомендации у тебя будут в этом случае относительно трудового договора? Ну, в данном случае возможно установить работнику режим гибкого рабочего времени

когда работник выполняет норму рабочего времени в течение соответствующих учетных периодов – рабочего дня, недели, месяца и так далее, по индивидуальному графику. Такой график предусматривает, что начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня определяется по соглашению сторон. В пределах такого графика работнику следует указать, установить время обязательного присутствия на рабочем месте в течение рабочего дня,

которая позволяет поддерживать необходимые контакты и нормальный ход производственного процесса. Переменное время, в пределах которого работник может начинать и оканчивать работу по своему усмотрению. Оно обеспечивает отработку необходимого количества рабочих часов за учетный период, перерыв для отдыха и питания, учетный период. При этом от работодателя

требуется введение строгого учета рабочего времени от работного работника. Как правило, ведется суммированный учет рабочего времени. Режим гибкого графика работы может быть установлен как отдельным работником, так и в целом работодателем. При этом в определенных случаях устанавливать режим гибкого рабочего времени нецелесообразно. К ним относится, например, работа на непрерывных производствах. Следует учесть, что режим гибкого

рабочего времени требует от работника высокой самоорганизации и трудовой дисциплины. Его нецелесообразно применять в ситуациях, когда возможно злоупотребление свободным временем со стороны работников в рамках данного режима. Потому к установлению такого режима нужно подходить очень внимательно и с индивидуальным подходом к каждому работнику.

Да, здесь, я думаю, большую роль действительно играет организация работы внутри компании, да, кадровый персонал, который будет за этим следить и продумывать ему этой работы. Хорошо, Оль, а что ты скажешь насчет указания срока действия самого договора? Ну, сам по себе вопрос относительно срока непростой: ведь договор может быть срочным, а может быть заключен на неопределенный срок.

Поэтому важно определиться с этим еще в момент приема. И уже исходя из выбранного варианта, определять это в тексте трудового договора. Да, интересный момент. Давай тогда раскроем зрителям, когда у нас заключается срочный трудовой договор. Я бы даже перефразировала вопрос. С какими категориями работников, работодатель обязан заключать срочный трудовой договор? Список таких категорий большой. поэтому приведу наиболее... Ну,

знаменитые из них, это делают, когда договор заключается на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы, для выполнения временных работ до двух месяцев, для выполнения сезонных работ, когда в силу ну, природных условий работать можно только в течение определенного периода сезона, для направления на работу за границу

для работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя, а также для работ, связанных с временным расширением производства или объема услуг, для выполнения определенной работы, когда ее завершение нельзя определить конкретной датой, в результате избрания на определенный срок в состав выборного органа или на выборную должность. Ну и во многих других случаях, это лишь часть примера.

Также отмечу, что закон запрещает заключать срочные трудовые договоры в целях уклонения от предоставления прав и гарантий, предусмотренных при заключении бессрочного трудового договора.

Да, хорошо, что ты отметила. Я как раз хотела спросить, так как это тоже довольно частая ошибка у бизнеса, когда они пытаются оптимизировать свои внутренние издержки и таким путем, скажем так, уходят от определенных социальных гарантий. Вот что будет, если этим вариантом очень долго пользоваться в практике работы своей компании?

При неоднократном перезаключении срочного трудового договора на непродолжительный срок для выполнения одной и той же трудовой функции суд может признать такой договор заключенным на неопределенный срок ну, со всеми вытекающими гарантиями обстоятельств.

Хорошо, ясно. С этим мы с тобой разобрались. Тогда давай вернемся к вопросу указания срока действия в договоре и детализируем все же, что указать, если договор срочный, и что, если он заключается на неопределенный срок. Да, конечно. Учитывая ранее сказанное, в трудовом договоре нужно указать срок его действия, если вы заключаете срочный трудовой договор. И в этом случае необходимо также указать, какие обстоятельства,

послужили основанием для заключения такого договора в соответствии с Трудовым кодексом или иным законом. Учтите, что срок трудового договора не может превышать пять лет, если законом не установлено иное.

Если вы не укажете в трудовом договоре срок его действия, он будет считаться заключенным на неопределенный срок. Следовательно, если работник принимается в общем порядке, не на срочную работу, то тогда он будет заключен на неопределенный срок. Единственное, это, конечно, неприменимо к директору компании, так как он избирается на должность, на четко установленный срок собранием учредителей. Поэтому с директором заключать бессрочный договор нельзя.

Да-да-да, опять-таки такие тонкости тяжело найти и познать самому э, в бизнесе сразу, в моменте, да, только при его открытии. Тут важно все же найти ресурс, который поможет помочь с этим определиться. У компании «Мое дело» есть такой ресурс – справочно-правовая система бюро, в которой есть и консультационная поддержка профессионалов, как в кадровых вопросах, так и юридических, а также есть уже готовые базы экспертных заключений на такие темы с актуальной информацией на текущую дату и с обширной базой бланков

которые учитывают важный момент трудового договора и точно будут содержать важные положения, в отличие от общедоступных образцов в интернете. А нарушения, связанные с трудовым правом, оходит бизнесу очень дорого, особенно если сотрудник любит и умеет отстаивать свои права. Поэтому берегите свой бизнес от лишних проверок, от лишних затрат и потери рейтинга компании. Так как найти сотрудников сейчас не так-то просто, а плохой рейтинг компании в части судов с работниками тоже очень серьезный фактор.

Ну хорошо, Оль, вернемся опять к сроку, но уже немного с другой стороны. В течение какого срока надо фактически заключить договор с сотрудником? Не позднее трех рабочих дней со дня фактического допуска работника к работе. И еще раз повторюсь на всякий случай, что помимо даты заключения в тексте договора необходимо отдельно указать дату, с которой работник приступил или должен приступить к работе. Их разницу мы обсудили ранее в начале интервью.

Хорошо. А как указать в трудовом договоре условия оплаты труда? Это один из самых важных вопросов, я думаю. Условия оплаты труда являются обязательными для включения в трудовой договор работника. Поэтому укажите в договоре в том числе размер оклада или тарифной ставки работника. Заработную плату укажите в трудовом договоре в соответствии с действующими в вашей организации системами оплаты.

А именно, указывая размер оклада или тарифные ставки работника, учитывайте, в частности, его квалификацию, сложность выполняемой им работы, а также мРОТ или размер минимальной зарплаты в том субъекте, где трудится работник, районные коэффициенты, северные надбавки и тому подобное. Условия о компенсационных и поощрительных выплатах укажите только в том случае, если такие выплаты полагаются вашему работнику.

Подробно излагать условия о порядке выплаты в трудовом договоре не обязательно. Достаточно сделать в нем отсылку на документ, в котором установлены основания и условия их выплаты, ну, например, коллективный договор или какой-то локальный нормативный акт, например, положение о опримирования. В последнем случае обязательно ознакомьте работника с таким договором или актом под подписью.

Помимо этого укажите порядок выплаты зарплаты, в том числе сроки ее выплаты, если они не прописаны в коллективном договоре, правилах внутреннего трудового распорядка отдельно. В этом случае можно будет сослаться на него. Оля, а вот еще касательно размеров зарплаты. Часто встречаются у нас такие ситуации, когда по договору работники принимаются на одну и ту же должность, но, скажем так, с разными условиями оплаты труда, с разными окладами. Какие риски есть в таком случае?

Ну да, это очень такой нередкий, нередкий случай. Установление разных окладов по одинаковым должностям может повлечь с собой негативные последствия. Прежде всего, со стороны трудовой инспекции. Для инспектора разные оклады по одноименным должностям означают дискриминацию. То есть работодатель не обеспечивает равную оплату за труд равной ценности. А это нарушение норм трудового законодательства.

Поэтому при проверке трудовая инспекция может привлечь организацию к административной ответственности. Также возмущения могут последовать и со стороны определенного работника. Работник, получающий меньше по сравнению с работником на такой же должности, может обратиться в суд и потребовать с работодателя разницу в оплате труда на одинаковых должностях, компенсацию за задержку выплаты зарплаты и компенсацию морального вреда за дискриминацию со стороны работодателя.

Для того, чтобы избежать всех этих неприятностей, возможно, следующее действие. Установите разные категории одноименной должности. Ну, то есть ранжируйте должности, например, в зависимости от сложности выполняемой работы. К примеру, дополните название должности словами «младший»,

старший, ведущий, или введите цифровые категории, специалист первой, второй, третьей категории и так далее. Разведите одинаковые должности с разной зарплатой в разные отделы. Да, хорошая, кстати, рекомендация, рекомендую обязательно применять их к своей работе. А как лучше указать даты выплаты зарплаты в договоре или положение об оплате труда, к примеру? Что

для этого я предварительно хочу пояснить, что согласно Трудовому кодексу зарплата должна выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца. И не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена. Это означает, что зарплата за первую половину месяца, ну то есть аванс, как мы привыкли его называть, должна быть выплачена в установленный день с 16 по 30 или 31 число текущего месяца

а за вторую половину, то есть окончательный расчет, с первого по 15 число следующего месяца. Иной порядок выплаты зарплаты применять неправомерно. Да, Оль, я еще отдельно хочу подчеркнуть, что если сотрудник сам согласен получать зарплату реже или вовсе один раз в месяц, то такое недопустимо указывать в трудовом договоре, и никакие такие договоренности с сотрудником достигать совместно нельзя. Это запрещено законом и корректировки не подлежит, то есть,

Какие бы внутренние там, разрешения друг другу не были предоставлены от сотрудника работодателя или наоборот, платить так зарплату, к сожалению, нельзя, это запрещено законом, за это есть определенные штрафные санкции. Оля, а какие твои еще рекомендации будут по указанию дат выплат зарплаты?

При установлении сроков выплаты зарплаты целесообразно определить две конкретные даты выплаты аванса и окончательного расчета, промежуток между которыми не должен превышать 15 календарных дней и выходить за крайние сроки расчетов с работником. Самыми распространенными датами выплаты являются, например, 20 и 5 число или 25 и 10. Ну, Допустим.

Дата выплаты аванса 20 число текущего месяца, а дата выплаты окончательного расчета 5 число следующего месяца. Спасибо за пример, Оль. А как указать в трудовом договоре условия труда на рабочем месте? Интересный такой момент. Многие из наших, скажем так, клиентов вообще не понимают, что это, да, что такое условия труда на рабочем месте. Да, да, да, согласна.

Информацию об условиях труда на рабочем месте включите в трудовой договор в соответствии с результатами специальной оценки условий труда. Достаточно будет указать в трудовом договоре информацию о классе условий труда на рабочем месте.

Если же вы принимаете работника на вновь организованное рабочее место, на котором оценка условий труда ранее не проводилась, то до ее проведения укажите в трудовом договоре общие характеристики рабочего места, в частности, его общее описание, используемое оборудование и особенности работы с ним. Оля, раз мы уже заговорили с тобой о спецоценке, то давай тогда еще обсудим, как указать в трудовом договоре гарантии и компенсации за работу с вредными или опасными условиями труда.

Нужно включить в трудовой договор с работником все гарантии и компенсации, которые ему полагаются за работу с вредными и опасными условиями. Например, условия о повышенной оплате труда, сокращенной продолжительности рабочего времени, а также указать характеристику условий труда на рабочем месте.

Для этого воспользуйтесь картой спецоценки условий труда, где отражены в частности гарантии и компенсации, которые полагаются работнику, занятому на конкретном рабочем месте. Она формируется по факту проведения спецоценки в организации. Но опять-таки, если речь идет о работе в офисе работодателя, а не о дистанционной или удаленной работе.

Оля, а если нам вдруг необходимо, чтобы сотрудник ездил в командировке или режим его работы в целом будет носить разъясной характер труда, как это правильно прописать в договоре? Для этого надо прежде всего определить характер работы и после указать в договоре условия, которые определяют в необходимых случаях характер работы, в частности, разъездной, подвижной, в пути, сезонный. На практике к видам характеров работ также относят, например, работа в полевых условиях.

Надомную, дистанционную работу, работу, предполагающую частые служебные командировки. То есть характер работы, определяемый в трудовом договоре, это условия которое указывает на какую-то особенность выполнения трудовой функции работника. Характер работы указывает например, в трудовом договоре водителя. Законом не установлено ограничение, что в трудовом договоре работникам может быть определен лишь один из возможных видов характеров работы.

Учтите, что включая в трудовой договор условия о характере работы, подразумевающим служебные поездки, вы обязаны будете возмещать работнику, связанные с, этим, с этими поездками, расходы, например, по проезду и найму жилого помещения.

Хорошо. А вот у нас еще клиенты часто интересуются, как указать в трудовом договоре условия об обязательном социальном страховании. Многие думают, скажем так, из нашей базы клиентов, что его можно исключить, к примеру, или опять-таки согласовать с сотрудником. Вот я хотела бы, чтобы ты сейчас подчеркнул этот момент да, и напрямую ответила нашим зрителям вот по этому условию, насколько оно важно, да, насколько оно применимо и можно ли его исключать.

Ну, сразу отмечу, что условие об обязательном социальном страховании обязательно должно быть включено в трудовой договор. Тут без вариантов. Например, вы можете использовать следующую формулировку. Работник подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с действующим законодательством РФ. Каких-либо дополнительных требований к содержанию данного условия трудовым договором не предусмотрено.

Единственное исключение. Такое условие не нужно включать в трудовой договор в том случае, если работник относится к категории тех, кто не является застрахованным в системе обязательного социального страхования. Например, если работник является иностранным гражданином, высококвалифицированным специалистом. Хорошо. Давай тогда еще рассмотрим такой вопрос. Какие еще обязательные условия надо включать в трудовой договор?

Наряду с основными обязательными условиями, о которых мы уже обсудили ранее, нужно включить и другие условия, если это прямо установлено трудовым законодательством. Например, трудовой договор с временно пребывающим иностранцем, за исключением отдельных случаев, включите условия о том, на каком основании такому работнику оказывается медицинская помощь в течение срока действия трудового договора.

В том числе укажите реквизиты договора или по полисы ДМС или заключенного вами с медицинской организацией договора о предоставлении иностранцу платных медицинских услуг. Но этот момент уже больше зависит от каждой конкретной ситуации и особенностей приема конкретного работника. Хорошо. А какие риски возможны, если в трудовом договоре указаны не все обязательные условия, либо они прописаны неправильно?

В этом случае возможна административная ответственность. В частности, для юрлица штраф может быть от 50 до 200 тысяч. Для должностных лиц от 10 до 20 тысяч, а также дисквалификацию на определенный срок. Для ИП штраф составит от 5 до 40 тысяч. То есть размер штрафов достаточно значительный. Но, конечно, тут надо ситуацию смотреть глубже. Какое конкретно условие и с каким нарушением было указано или не указано вовсе?

Так, к примеру, отсутствие обеда у сотрудника с продолжительностью работы более 4 часов в день будет недействительным. Неуказание срока в срочном трудовом договоре сделает его бессрочным. А какие-то условия и вовсе могут признать договор недействительным. Да.

Это точно. И дополнительно хотелось бы еще отметить, что за этим надо обязательно следить очень внимательно, особенно если права работника будут ущерблены, то, соответственно, после проверки трудовой инспекции все будет доначислено, да, и обязательно к выплате по суду. То есть этого будет не избежать. Поэтому все риски лучше продумывать заранее, проверить все эти моменты в своих договорах заранее, либо самостоятельно да, после нашего видеоинтервью, либо обратиться к профессионалам, либо, если у вас есть юрист, соответственно

его помощью это сделать, но очень э, серьезно за этим следить. Оль, хорошо, ну и напоследок у меня будет к тебе вопрос про типовой договор, поскольку он сейчас один из самых модных, скажем так, форм трудового договора. Что же это за зверь такой и в чем его плюсы? Давай расскажем нашим зрителям. Ну, говоря простым языком, он позволяет микропредприятиям отказаться от принятия некоторых локальных нормативных актов э, по кадровым вопросам.

В случае такого отказа нормы, которые обычно содержатся в локальных актах, должны быть включены в трудовые договоры по утвержденной типовой форме. От принятия локальных нормативных актов могут отказаться микропредприятия, то есть организации ИИП с численностью работников до 15 человек и размеров годовой выручки или балансовой стоимости активов не более 120 миллионов рублей. Работодатели, которые не относятся к микропредприятиям, использовать типовой договор не могут.

Причем применение типовой формы – это право, а не обязанность. Конечно, тонкости оформления такого договора много, и в рамках этого видео их все озвучить ну, просто невозможно. Но ключевые моменты я перечислю. Учитывая все моменты, которые мы сегодня обсудили, думаю, становится понятно, что трудовой договор – это особый документ, который требует и особого подхода.

Потому вопрос его оформления и всех нюансов, связанных с трудовыми отношениями, конечно, лучше доверять профессионалам. Абсолютно согласна с тобой. Думаю, наши зрители не остались равнодушными к данной теме. Надеюсь, воспользуются советами нашего эксперта.

Также немаловажно иметь под рукой ценный ресурс, с помощью которого можно будет не только проверить репутацию будущего работника, как я рассказывала ранее, но и получить доступ к множеству бланков, документов, а также получить большое количество информации в рамках действующего законодательства. Такой ценный ресурс всегда, еще раз повторюсь, готов предложить компании ⁇ Мое дело ⁇⁇ это справочная правовая система Бюро. Помимо этого, компания ⁇ Мое дело ⁇ может предложить правовую поддержку как в рамках разовых услуг, так и в рамках бух обслуживания на определенных тарифах, соответственно. Для

этих целей у нас есть продукт аутсорсинг, который всегда готов предложить тарифы, в том числе и с возможностью получения БУХ консультации, отдела налогового консалтинга, а также юридических услуг. Специалисты не только расскажут, как правильно провести в учете операцию, но и подготовят необходимые документы. Если вам нравятся наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы на озвученную тему сегодня, обязательно пишите в комментариях. Мы с удовольствием дадим вам обратную связь. Дорогие коллеги, удачного вам ведения бизнеса и до новых встреч!